Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Сегодня была перевязка после операции артроскопической санации коленного сустава. Пациент-спортсмен, получил множественные травмы коленного сустава. Операция малоинвазивная была выполнена в течение 40-50 минут, и в этот день пациент ушел домой. Сегодня он прибыл к нам. Через день на перевязку первично был снят бандаж, бинт, были обработаны послеоперационные рубцы и наложена легкая повязка и снова одет бандаж для дальнейшей реабилитации. При снятии бинтов видно всего три прокола коленного сустава, ни одного разреза сделано не было. При этом все причины, которые мешают человеку правильно ходить, были устранены. Первая перевязка в БС клинике у нас бесплатная. Следующая перевязка будет через два дня, а на восьмой день будут сняты швы с проколов. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео.